По нежно злой хруст ноябрь месяц пришел на снежный бабе твой бюст, но я веду хорошо, но я веду хорошо, танцуют джаз на столе, тебе и мне хорошо. Я ненавижу суфле По снежной ребят Скрипит разлуки буклет И только ради тебя танцуют джаз на столе танцуют джаз на столе Тебе и мне хорошо Я ненавижу себя За что мне это, за что? Балдель <таспалдельный> <таспалдельный> <таспалдельный> Надо стасывать, взять болтать, переверну пластинку. Раз, три, пять, опять хочу летать, хочу плесать лизинку. Сигарет на зле, Ногами спят на еще, Ногами спят на Танцуют Танцую джаз на столе танцуют джаз на столе Тебе и мне хорошо Зачем мне твой еще? Я ненавижу суфле По вешним лужам да грязь по снежной сезон Поснежник просит бросит, молясь Поняжет, но не резон Сползает по лужу змея Великолепный кодюс Вот ты уже не моя Дровой покрылась земля Мой столик чистый И пуст